Стандарты в нашей голове. Какие же они? Считаем ли мы, что успех – это только о мирском? Успех – это богатство? Истинное достижение – это успешный бизнес? Или достижение – это добиться славы, либо иметь власть? Вот такие стандарты у нас в умах. Чем ты богаче, тем успешнее. Чем ты популярнее, тем успешнее. Ты имеешь власть, ты успешный. Ты открыл свое прибыльное дело, ты успешен. В действительности это все иллюзия. Ты будешь стремиться к своей концепции успеха, и за нее будешь бороться. Все твои труды и старания будут направлены для достижения этого успеха. Изо дня в день ты работаешь, не покладая рук ради своих целей. Однако здесь есть упущение. Успех не в богатстве, славе или власти. Успех в имане, в благих делах, в призыве к благому. Пожалуйста, обрати внимание и пойми, что только эта ментальная позиция может привести к улучшению нрава человека, и какой ты результат получишь от этого. Если бы успех был в богатстве, то притеснитель Карун, упомянутый в Коране, считался бы самым успешным. Если бы успех заключался во власти, то одними из самых успешных были бы фараон и Намруд, но они самые униженные из людей. Успех ведь не в том. Успешным был Абузар Аль-Гефари, хотя он и не имел ничего из мирского, ни дома, ни лачуги. Посланник Аллаха والسلام, говорил, «Есть у Аллаха такие рабы, когда они хотят посетить какое-то собрание, то им запрещают, когда они хотят жениться, то никто не хочет за них выдавать своих дочерей, и когда они в разговоре предлагают что-то, то их никто не слушает, однако они имеют высокое положение перед Аллахом». Вы чувствуете разницу? Принять это и сказать Субхан Аллах, ты прав, легко!» Однако трудно изменить свои ценности и цели. Мы окружены соблазнами этого мира. Шикарные дома, роскошные машины хотя бы раз изумляли тебя. Кажется так, будто бывают такие счастливчики, у которых все есть, они богатые и успешные. Но откуда ты знаешь? Может, это самое большое несчастье. Людям так важно быть успешными. Поэтому Всевышний Аллах в Коране часто упоминает а преуспевших. Они являются преуспевшими. Также Аллах говорит в Коране «О верующие, совершайте поясной земной поклон, поклоняйтесь вашему Господу и делайте добро, чтобы достичь успеха и заслужить рай». Если мы поймем это разумом и сердцем, то наши приоритеты и жизнь изменятся. Все старания и труды изменят свой вектор направления. Структура ценностей поменяется. То, что казалось важным вчера, окажется бессмысленным. Пророк والسلام, советовал нам жить в этом мире словно путник и не связывать сердце с мирским. Для путника временная остановка не имеет ценности. Это для него не дом постоянного проживания и не конечная цель. Он не тащит с собой много имущества, а идет налегке. Подобно этому, мирская жизнь не является для нас домом. «Инна лилляхи ва инна Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение. Клянусь временем, поистине человек в убытке. Кроме тех, которые уверовали, совершали благие поступки, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение. Имам аш -Шафри говорил, «Если человек будет глубоко размышлять над этой сурой, ее будет ему достаточно, как наставление». Когда сподвижники пророка -салям, встречались, они не расходились, пока один из них не прочитает эту суру. Время уходит, вместе с ним уходит и жизнь человека. И кто за отведенный ему промежуток не приобрел ничего поистине ценного для вечности, тот в убытке. Не теряйтесь в мирском и не будьте в дураках. Не поддавайтесь и не обманывайтесь любовью к Дунии и продолжайте напоминать себе суру аль асар Счастье и успех не в богатстве, славе и власти. Счастье и успех в имане, в терпении, правдивости и в благих деяниях.